В целом, как единицы расчета, как они там называются, коины или как они вот, и, ими можно пользоваться, и они все шире и шире распространяются. Честно говоря, это для нас, ребята, очень плохая новость. Вот мы загрустили, когда мы это увидели. Формируются, по сути, автономные от государства саморегулируемые системы, которые начинают жить по своим неписанным законам. Банкам места нет. Банков не будет. И громадные перспективы как у технологий, так и у криптовалют если э, традиционные банки не будут готовить революцию то тогда революция накроет волной эти традиционные банки